Мы, армяне, живем на этой планете Земля минимум 19 тысяч лет после потопа. Цифры, что я озвучиваю, это не мои цифры, это научные данные, которые позволяли восстановить промежуток плюс-минус тысячи лет. От 19 до 18 тысяч лет. Ну, Homo sapiens реально живет. Армянская земля, в нем дух и родина моя, в нем сила веры армянина, отчизна истинного сына, скалой рожденного могучий. Я танцевал, хватая круче, зажав их твердой рукой, чтоб знали все, кто я такой, и не ходили себе их Здесь поклоняются лишь Богу, здесь каждый мальчик финаин, защитник, воин, армянин, потом и древности великих. Не будем!